в положении о торгах вы можете найти полную документацию о том, как приобрести такой лот. Оружие является имуществом, ограниченным в гражданском обороте, поэтому владение им и реализация осуществляется соблюдением требований специального законодательства, а именно закона об оружии и правил его оборота. Также есть определенные ограничения, вы можете приобрести только одно ружье и для этого нужно получить лицензию. Например, для охотничего должен быть охотничий билет, для спортивного – документ, подтверждающий занятия видами спорта, связанными с использованием огнестрельного оружия. Для охотничего огнестрельного оружия лицо должно заниматься профессиональной деятельностью, связанной с охотой. Друзья, мы искренне желаем вам успехов и побед на торгах.